Жена мужу пишет СМС. «Дорогой, я после работы не успеваю. Купи нам к вечеру курицу!» Через пять минут приходит ответ. Она так смотрит и читает. «Целую!» Она тут... 50 лет совместной жизни! Не зря прожиты Но неужели у него... Ой, просыпаются эти чувства! Решил, наверное, молодость вспомнить!» пишет Пишет она ему ответ на смс. Дорогой, я тебя тоже целую крепко-крепко. Тоже приходит ответ. Ты что, с ума там, что ли, зашла? Я у тебя спрашиваю курицу к вечеру купить целую или грудинку? Всем приветики! Как дела? Как настроение? Мы вчера с детьми ездили на елочку. Красота. Ездила специально вечером думаю, чтобы фонарики все. Красотища набегались, напрыгались. Конечно, подзамерзли, но рядышком торговый центр был. Чайку попили и домой. Елка вообще красива. В этом году поставили такую высокую, наверное, метров пятнадцать снегурочку. Красотища рядом каток. Накатались. Ну, конечно, народу полно, шаташ, естественно, пипец какой. Ну, понравилось, радостные, довольные, игрушек всего напокупали. Ну, куда без этого, конечно, всякие сувенирчики, шарики воздушные, чего только не набрали. Поэтому сегодня отдыхаем, как-то так интересно, как выходные у вас проводят. Пишите, не стесняйтесь.